стал заезд сегодня с моим новым рулем кружок на 80 километров поехали не знаю как теперь этот тип велосипеда обозначить country gravel или monster cross посадка просто бомба Остальное время Еду на дропах нижним хватом. Также можно браться вот здесь. Это очень похоже, как на шоссейных капюшонах едешь плюс-минус также. Единственное, да, с этого положения не очень удобно оттянуться до тормозных ручек. Для этого вам придется чуть-чуть сместить пальцы и руки вниз и все, и вы оттормаживаетесь. В принципе, дело привычки, я думаю. Очень много положений рук. За счет этого куда-то на расстояние 100+, плюс на контрильнике перестанут быть болью. Причем без разницы, я думаю, что по асфальту, что по грунтам. Для асфальта качаете 2,5 и в принципе едется. Ну а на грунтах наоборот спускаете до 1,7. В зависимости от вашего веса, конечно, и ширины покрышек. Я уже расстроился, что будет скучная асфальт. Тут у нас классика центрально украинская. Больше полноценная рубая. Рубаелова. Мешало бы, конечно, покрытие приспустить, ну ничего. Больше скорость, меньше я. Чтобы я сейчас исправил, это поставил бы вынос 60 или 70 -ку. Он тут и стоял изначально, но с того времени я укоротил немного гидролинию. И сейчас, если поставить длиннее вынос, то ядра будет в самый притык, Особенно на полном вывороте. Я решил не рисковать, чтобы не вырвало ее. Нужно будет просто купить гидру длиннее, поставить и все. Но все равно это несоизмеримо с суммой гидравлических дуалов. Заленкив или Заленкив, как-то так она называется. Большинство второстепенных дорог выложены булыгой. Да, тут исчетырить не получится. Типа вот обочина, но она такая же каменистая. То что все строил? Тут их сотни километров таких дорог. Причем они не изменились с тех времен абсолютно никак. А ну разве что может камень стал более гладкий. Их колеса они тут только не видели. Наверное, тут вот кареты катались. Прям грунтабан. Грунтовка в асфальт угадана практически. Тенечек, красота. Плюс 36. Жарковато сегодня. Это село Бабанка. Большое, судя по всему. Это воздушная тревога. Привет от свинособаки. маршрута проехал это сорокет выводы по рулю буду на нем ездить и дальше это лучший гравийник для этой местности абсолютно не париться о покрытии едешь в любом направлении на моем гравийнишки в принципе тоже но комфорта меньше Тем более что у меня максимально влазят покрышки это 38 миллиметров а здесь 2 и 4 без проблем и катишься себе наслаждаешься пейзажами да также руль еще существенно отличается в лучшую сторону от оригинала тем что он весит почти в два раза меньше ариф весит в 500 размере 720 грамм или 710 около того то мой весит 400 вот так вот оставить на карбоновый вельчик лайтовый карбоновый вельчик почти килограммовый руль что-то как-то не особо хочется А здесь вес практически как у обычного дроп бара то была бабанка это а полянка Красивые такие домики, ухоженные. Не я конечно, но тут эти замки никому не нужны. Заедем в смак. Посмакуем немного пополнение запасов. Магазинчик смак. Приятно. В кондиционер есть. Терминал. Все что нужно. И самое главное, холодным швепс в холодильничке. Уф. Сегодня жаришка 36. Вода улетает. Только так. Я обычно не пью, но сегодня идет. У нас село Тальничка Тут есть какой-то музей, стоял на карте видео. Такой підпис 2 вересня 1945 года поставил наш земляк КМ Деревянка, поддать там про капитуляцию Японии, яким засвідчено кінець Другої конец Второй мировой войны. На этом месте стояла хата, в которой 14 листопада 1904 года родился Кузьма Миколаевич Деревянка. Теперь здесь сделали музей вода есть так что мне магазин пока не нужен О, вот тут такой тенечек класс прохладно залипал тут 10 минут едем дальше. Мне там осталось двадцаточка, по-моему, не больше. Прикольное всего такое. Чистенько, убрано, асфальт. Едешь селами. Настолько старые дома есть, что можно просто снимать кино без декорации. почти 80 километров позади на моем новом руле выводы руль просто топчик буду на нем кататься палку обратно ставить не собираюсь не если там какие-то лютые рулилова или там типа голосухи какие-то контрильные трассы то конечно вот такие вот дальнячки грунтовые прям то что нужно заценил несколько хватов короче сурли угадали полностью с углами но ну, а я немного доработал да. верхнего хвата у них нету а у меня есть но ну, а все остальное идентично все всем пока